Доброго здравия, уважаемые друзья! Практика показала, что Google укорачиватель ссылок не всегда корректно позволяет перейти по вашей укороченной ссылке. Мы попробовали еще несколько программ, которые укорачивают ссылку. И вот выбрали более подходящий вариант, это bitly.com. Ну, я делаю регистрацию, юзернейм, так, интересно на русском будет, емейл e адрес. Пароль. Повторить пароль. В пароле желательно указывать как минимум четыре буквы и 4 цифры, чтобы 8 символов было. Выберите все изображения, где есть дорожные знаки. Здесь... Здесь. Далее здесь здесь тоже от дорожного знака. Далее регистрация. письмо и только цифры так давайте посмотрим почту посмотрим почту так на почту пока еще ничего не приходило только цифры? Ну, наверное, на английском языке. Тогда также сделаю просто логин. Это имя пользователя уже используется. Сохранить пароль. Да, вот оно пришло. Почта. Верифицироваться. Перейдем по кнопке. Вводим логин, пароль. Добро пожаловать и старт. Так ну вот на браузере Mozilla. Ой, сафари нету функции автоматического перевода я прошел поэтому зайду с браузера google chrome так здесь видим мы что здесь будет отображаться статистика переходов всего сколько кликов то есть очень удобно 24 по 20 октября по 23 ноября за месяц так, что тут у нас креатив, битлинк. Возьмите под свой контроль личного бренда и типизированного домена. Чтобы создать битлинк из вашей приборной панели, нажмите B. Ставьте логин URL. Давайте будем пробовать. Беру реферальную ссылку. Вставляю. Настройки задней части вашей ссылки, чтобы настройка задней части вашей ссылки, чтобы сделать их значимыми и запоминающимися. Так, ну меня в принципе устраивает в таком варианте. Так, заглавие правовед Сибирь. Вот здесь копия ссылки. И пробуем ее вставлять. Вставляем. И переходим все ссылка реферальная работает переходит на сайт соответственно мы берем заходим на все свои каналы youtube я вот беру захожу на свой канал youtube вернее вот здесь канал youtube выбираю творческую студию правый значок вверху нажимаем <coughs> творческая студия настройки канала выбираем загрузка видео и во всех вот здесь вот регистрация в «Правед. Сибирь по ссылке. Я вставляю новую ссылку. Нажимаю. Сохранить. Соответственно, вы также само заходите потом в менеджер видео. Берете любой видеоролик. Свой. В нем вот здесь вот меняете в описании свою ссылку и нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ И так проделываете со всеми видеороликами. Так же само у меня есть YouTube-канал на другом браузере. Выбираю Творческую студию. Выбираю канал. Загрузка видео. Здесь ставлю новую партнерскую ссылку. Нажимаю Сохранить. Помимо этого, все видео, которые вы загружали в Одноклассниках, видео. Русичайщись. И нажимаем ⁇ Редактировать видео ⁇ Здесь мы также само в описании. Меняем, сохраняем. Нажимаем этот карандашик ⁇ Редактировать ⁇ Меняем, сохраняем. Редактировать. Меняем. Сохраняем. Так, закроем без изменений. Ставить. Сохранить. Ставить. Сохранить. Сохранить. Все вот эти простые действия, когда вы наведете порядок со своей реферальной ссылкой, даст вам очень большой поток рефералов. Люди будут регистрироваться к вам в структуру, делать покупки документов, вы будете получать реферальный бонус. Здесь вот еще один альбом. С девятью видео. Так же самое. Беру. Меняю. Сохраняю. Потратьте небольшое время. Сделайте ссылку качественной. Сохраняю. Сохраняю. Еще несколько видео. Ставить, просто выделить, ставить, сохранить. Выделить, ставить, сохранить. Выделить, ставить, сохранить. Редакция. Выделить, ставить, сохранить. И здесь также. Выделить, ставить, сохранить. Так же самое, заходите на страницу ВКонтакте, видеозаписи, мои видеозаписи, альбомы, альбом с видео, здесь кнопка редактировать, так же самое, здесь берете, выделяете, потом делаете Ctrl V вставить, сохранить, редактировать. Ctrl-V, сохранить, редактировать, Ctrl-V, сохранить. Так, в этом. Ctrl-V, сохранить, редактировать, выделить, Ctrl-V, вставить, сохранить, редактировать. Выделить, контролировать, вставить, сохранить. Редактировать, выделить, контролировать, вставить, сохранить. То есть во всех видео на своих каналах, в социальных сетях, почистите, поставьте новую реферальную ссылку. Благодарю всех за внимание. Если видео стало вам полезным, ставьте лайки, делайте репосты. Желаю всем благ.